Здравствуйте, меня зовут Дина, я из Беларуси и приехала сюда с диагнозом эндометриоз кишечника. Константин Викторович решил, что лучше сделать две операции, потому что объем поражения достаточно большой. И если на первую операцию я ехала, у меня были какие-то страхи, сомнения, опасения, то второй раз с промежутком в три месяца я приехала с абсолютно спокойной душой. Потому что профессионализм Константина Викторовича внушает невероятную уверенность и чувство безопасности, если можно так сказать. И возникает в какой-то момент такая мысль, что все будет просто хорошо. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, за ваш труд. Это, это бесценно. Отдельно хочется отметить анестезию. Что после первой, что после второй операции, учитывая их продолжительность и объем, я очень хорошо и легко выходила из наркоза. И за это я хочу сказать спасибо Игорю Борисовичу, анестезиологу. Он как ангел-хранитель охраняет наш сон, стоя за нашими плечами у нашей головы. Спасибо вам огромное. И, конечно же, огромное спасибо всему персоналу, медсестрам, врачам стационара за уход, за заботу в послеоперационный период. После операционного восстановление тоже прошло достаточно хорошо. В первые сутки после операции я уже стояла и ходила самостоятельно понемногу. На третьей сутки я полностью отказалась от обезболивания. И сегодня седьмые сутки, я готова идти домой. И спасибо вам за то, что вы делаете, спасибо за ваш труд, всему персоналу, спасибо огромное.